Всем привет! Видели, наверное, предыдущий мой ролик. Я делал небольшой обзор, заходил в Fish and Chips в заведение и заказывал финскую ху для пробы. Но мне настолько понравилось, что я ее захотел воспроизвести дома. Конечно же, рецепт в меню не написан. Пришлось самому находить. Я нашел нечто. Подходящее, ну еще я попробую добавить своих вкусов, вот, как мне показалось, которые я видел тогда м -м, в той тарелочке. И называется финский, э -э, финская уха называется Лохи Кейто. Очень интересно, и готовится она на сливках. В оригинале данный рецепт готовится полностью с лосося или семги он готовится с двух этапов первый этап делается бульон на основе хребта и голов рыбы да и потом добавляется уже филейная часть я же немножко изменю рецепт по возможностям своим у меня есть голова и хребет судака судак в ухе будет очень хороший я сейчас сделаю Хороший наваристый бульон. В общем, все по этапу. Сейчас отправлю рыбку. Филейная часть я взял э, семгу. Хороший такой кусочек. Сейчас он мне прям не понадобится. Немножко попозже. Рыбу, судак, добавили, включили воду. Сейчас я добавлю немножко морковки. Чтобы она просто наполнила, насытила бульон. Добавлю небольшую часть луковицы. Дольку вот такую Тоже пусть насыщает Ну я изначально делаю на привычную нам уху Далее Уже по рецепту Оригинала Стебель Пишут стебель сельдерея Стебель мне много я считаю Потому что я буду делать маленькую порцию Я возьму половинку Сейчас ее как-то вот нарезаем. Достаточно крупно и добавим. Морковку добавили, лук добавили. Все, ждем, пока закипит вода. Теперь мне понадобится самый большой картофель. Я всего буду использовать три картошины. Беру самую такую большую, разрежу ее просто пополам, ну, чтобы немножко быстрее сварилась. Мне ее сейчас надо сварить, причем надо сварить до такого состояния, чтобы я ее потом мог достать и очень легко вилкой размягчить. Также мне понадобятся перцы, я возьму смесь перцев, добавлю целиком. И добавлю парочку лавровых листьев, вот таких среднего размера. Вот. Теперь пусть она кипит, пусть там рыба разваривается. Готовится будет до состояния приготовления самой картошки. Периодически будем проверять. А пока бульон наваривается, подготовим основные ингредиенты дополнительные. Я возьму оставшуюся луковицу. Я сейчас ее очень мелко порежу. Очень мелко постараюсь мне надо чтобы она потом разварилась максимально в бульоне я помидорки вялял я их сейчас добавлю, чтобы наполнить вкус бульона. Добавлять буду с тем расчетом, что вот одна штучка это 1 шестая помидора. Поэтому 5-6 штук не больше. Ну и можно продолжить подготовку. Картофель тоже достаточно мелко. Я буду резать картофель размером таким же, как буду резать рыбу. можно посолить рекомендую да это даже не рекомендация а обязательное условие морская рыба солится морской солью как минимум вообще морская соль это крутая штука так картошку нарезали лук нарезали теперь рыба Рыба со шкурой. Мне шкура не нужна. Сейчас я ее удалю. Сделаю таким образом. Филейный нож. Соня Брейс. Тебе тут нельзя находиться. Да, конечно. Я знаю, что ты любишь рыбу. Теперь можно перевернуть. Мне главное было начать. Чтобы можно было ее зацепить рукой. И теперь срезаем. Вот таким образом. Все, теперь нарезаем. достаточно крупными кусками. Ну, такими же постараемся, как и картошка. Рыбка шикарная. Картошку можно проверять вилкой, обычным прокалыванием. Картошка сварилась. Теперь переходим к следующему этапу. Берем вторую кастрюлю. Мне понадобится два дуршлака, один побольше, один поменьше и секция поменьше, и размер, ну тут все просто зависит от размера, если у вас есть большой мелкий можно с первого раза все это сделать, сейчас я сделаю следующее, сольем бульон со всем содержимым Опять моя лопаточка-выручалочка здесь поможет собрать все лишнее. Сразу заберем картошку. Распадается уже, в принципе, то, что нужно. теперь этот дуршлаг отставляем меняем кастрюли местами И то же самое я это делаю для того ну, я сделал для того что у меня не поместилось бы все что было сварено в бульоне в этот дуршлаг. Это раз. И второе. Ну, надо исключить возможность попадания костей и узки с рыбы. Мало ли? Бульон должен быть чистый, как слеза. Без дополнительных примесей. Смотрите. Все, продолжаем варить лук мелко нарезанный. и картошку, тоже мелко нарезаем. добавляем сейчас. Картошка, которая была сварена заранее, измельчаем ее, она нам пригодится чуть-чуть позже. Делаем из нее пюре и отставляем. Как только картошка чуть-чуть прокипела, добавляем остальные ингредиенты. Пюре условное. Рыбу нарезанную. И сливки. Сливки по рецепту пишут 200 грамм. Но там на пол килограмма рыбы. На килограмм рыбы. Поэтому у меня тут тоже 200. Половинку добавлю. Варим мы уху, финскую, ровно до того момента, как приготовится картошка. Проверить ее достаточно легко, можно достать, попробовать. Либо можно ее ложечкой так аккуратненько клац. И по вот такому действию можно понять ее готовность. В принципе она уже ну, готова, да? ей минуты две еще и все. Но здесь нужен самый-самый последний штрих. Ну, по рецепту. Сливочное масло. Грамм 50. Это... Здесь 250. Раз, два, три, четыре. Стоп. Раз, два, три, четыре. Вот где-то вот столько масла. У Мне... меня понадобится добавляем буквально минута масло сейчас растает и выключаем но по вкусу я вам скажу я почти попал. Я помню тот вкус. Попробуем. Настало время попробовать уху. Визуально она получилась. Очень похожая на то, что я пробовал в Fish and Chips. По вкусу сейчас попробую. В моем случае, по ощущениям, она получилась немножко жирнее за счет того, что. Ну, в любом случае, больше рыбы э, добавил. И мне кажется, по бульону, вот я использовал 20% сливки, а там использовали э, 10%. Возможно, чтобы немножко удешевить себестоимость. Потому что тарелка э, супа там стоила 49 гривен. Ну, если в долларах, то это 2 доллара. Но суп очень вкусный. Очень нежный. Уха. Какой же суп. Уха очень вкусная. Очень нежная. Я вам рекомендую. Такой рецепт. Я не такой большой любитель э, традиционной ухи. Не, не часто ее готовлю. И еще реже, наверное, я ее ем. Но эту уху я бы хотел бы Видеть в своем рационе чаще. Я вам рекомендую, берите рецепт на вооружение, подписывайтесь на канал, а с меня вкусные ролики. Все, я буду кушать.